Итак, с вами зайцев Алексей и краткое предложение, коммерческое предложение компании NSP и что, собственно говоря, у нас в команде нужно и можно делать. Окей? Okay? Давайте я вкратце расскажу про саму компанию, потому что очень много людей у них есть какое-то недопонимание, что происходит в компании, что она производит, что продает, как продает и так далее, да? Значит, NSP это компания-производитель, большой американский производитель которая производит продукты касаемо витамина, то есть биологически активные добавки к пище. Огромный ассортиментом, больше тысячи наименований, то есть но ну, у нас в СНГ это больше 100 позиций различных видов БАДов. То есть это не только омега, кальций там, и клетчатка, а это энзимы, это Фитосапонин – это специальные продукты для вырабатывания своих собственных гормонов, как для мужчин, так и женщин, чтобы восстановить мужское или женское здоровье. Есть фосфолипиды, то есть это лецитин с 99% фосфолипидов. Есть продукты для нервной системы. Огромное количество БАДов совершенно разных – детских, там, взрослых, женских, мужских – для очищения, противопаразитарных там всяких разных. То есть ассортимент гигантский. С точки зрения цены плюс-минус она э, в рынке, но качество повыше. То есть грубо говоря, качество это э, максимальное, но цена ну, средняя или чуть выше. Такого качества продуктов в сетевых компаниях, ну наверно, наверно нет. То есть если сравнивать, то можно э, позаморачиваться, но это единственное, что это будет конфликт с сетевиками, с чем, там не согласны. Так скажу, что у NSP конкуренты это прежде всего внешний рынок, и они не ориентируются на сетевые компании. У них основной конкурент это тот конкурент, который есть в аптеках, тот, кто хорошо продается в Америке среди качественных БАДов. То есть они действительно конкурируют по качеству продукта там в Штатах. Дальше, продукт, который еще производят, это косметика. То есть, косметика по уходу, в СНГ есть еще косметика декоративная. Дальше, моющие средства, чем моется посуда, окна и так далее. То есть, эко, помыли посуду, водичку слили на цветы, цветам ничего не будет, все безопасно. Захотели, там моющим средством помыли голову. То есть, безопасно. Те, кто занимается активным сервисом, ногти отмачивают своим клиентам и более хорошо срезаются эти кутикулы. Ну, в общем, это специалистам будет понятнее, если это дело попробовать. Есть продукты быстрой помощи. Если отравился, порезался, обжегся, ударился, там подвихнул ногу, есть продукты, которые можно нанести, намазать, выпить. То, что очень быстро помогает. Вот такой ассортимент, мне кажется, очень хороший. Чем он интересен? Первое. Продукты заканчиваются. То есть, если мы залезаем рынок продуктов которые заканчиваются медленно типа ароматы э, типа э, там не знаю чехлы для мобильных телефонов одежда это медленно заканчивающиеся продукты то что касается бадов это очень быстро заканчивающиеся продукты плюс если они хорошего качества дают результат клиент их берет повторно то себе то маме то ребенку то мужу и так далее и постоянный есть оборот если надо я этот отчет дам когда мы будем совместно работать э, значит Дальше, по маркетингу. То есть на маркетинг заложено со стоимости продукта э, более 50%. То есть со стоимости PV заложено 66%. То есть балл к доллару 1.35. Это детали, но это крутая тема, э, что можно, построив сеть, получать ну, почти вдвое больше, чем э, э, лидеры других компаний. То есть люди часто не понимают, что вот стоимость балла, очень часто там, в какой-то компании бал стоит 100 рублей на покупку, там, 40 на выплату. В NSP, там, это 100 рублей на покупку, на почти 80 на выплату. Это говорит о том, что ну, даже при тех же процентах выплаты в сеть вдвое будет больше доход. Это, это кстати, аргумент для того, чтобы хорошему сетевику пересмотреть э, свои взгляды, возможно, в пользу того, чтобы поработать вместе с нами и одновременно перестроить свою модель работы. Потому что меньше нужно кричать о деньгах, да, они так есть. То есть, когда человек при обороте там, 100 тысяч баллов получает там, 7, 8, 9 тысяч баксов по курсу ЦБ. Ну, в общем-то, это гораздо больше, чем то, что он видит у себя в чеке в других компаниях. Но это же детали. Итак, продукты есть, маркетинг есть, компания сама открывает филиалы в странах. То есть есть возможность строить сеть там, в Турции, э, в Европе, э, там, в Англии, там, в, хоть в Египет отправлять продукцию. Все это возможно э, через сайт, э, и при этом как бы, это, это будет внутри вашей э, баловой системы. То есть, грубо говоря, вы подключаетесь к компании, которой не нужно долго там, развиваться, а вы уже в инфраструктуру вошли, и у вас клиенты, которых вы знаете почти по всему миру, могут брать продукты и вы получаете с этого прибыль. То есть как клиенты, так и строители сети. Безусловно, строить сеть лучше всего на своей территории, потому что это проще, с менталитетом это связано и так далее. Но я знаю экземпляра, когда человек в другой стране закинул ветку и ну там все проросло. Да, это достаточно круто и когда приносит хороший доход. Итак, что касается нашей совместной работы, то есть новичку, который приходит в команду, очень важно держаться поближе к наставнику, то есть человеку который пригласил. Почему это важно? Потому что можно работать по-своему, да, как талантливый человек, а можно работать по системе. По системе, как правило, получается получше. По-своему это значит, часто я вижу, когда человек по-своему там что-то посмотрел по видео и задолбал знакомых, они ему все отказали. Потом говорит, да мне все отказали, ну нафиг этот маркетинг Вопрос, почему отказали? То есть, а почему бы правильно не сделать предложение так, чтобы ну, меньше было отказов? Почему бы не сделать так, чтобы заинтересовать человека, выяснить его потребности и дать информацию только ту, что ему нужна, а не то, что вам хочется дать? Да, то есть, я, может быть, хочу вам рассказать сейчас, там, я не знаю, про змей или про iPhone, да, или там, про автомобили, которые мне нравятся. Но это мое желание, но это никак не то, что вам интересно. Понимаете, о чем я говорю? И очень часто новичок, Проталкивает какую-то информацию в своих знакомых. Они так, ну ну, тебя нафиг. И подальше от него держатся. В итоге э, человек бросает дело. А стил маркетинг это немножко по-другому. То есть это все-таки приобретение навыков и совместная работа с наставником. То есть лучше, когда вы правильно изучите продукт, то есть первое, что нужно делать, это изучить продукт на себе. Попробовать вкусить его вкус, да, получить результаты по продукту, может быть, получать результаты по здоровью. Значит, дальше составить список людей, примерно составить план, как мы будем работать через соцсети. То есть это же тоже несложно, когда вы делаете правильные посты в соцсетях и к вам там... Пусть не сразу, но там через несколько месяцев начинают один за другим подписываться люди, потому что вы пишете правильные вещи. И мы начинаем вместе приглашать ваших знакомых. Когда вы даете информацию, а я за вас провожу эту встречу, как наставник. То есть получается так, что я работаю на вас первое время бесплатно. Да? Ну, грубо говоря. То есть вы правильно обо мне рассказываете знакомым, вместе приглашаете на телефонный звонок, или на видеозвонок, или вот на а, живую встречу. Я отдаю а, информацию. Человек говорит, хочу попробовать. И он становится клиентом вашей структуры. Мы его регистрируем под вас. Если он захочет развиваться, он будет развивать вашу структуру и свою. Вот. Дальше мы переходим к следующему, к следующему, к следующему. До тех пор, пока мы не найдем первого активного человека, а при этом там, зарегистрированных людей будет может быть там 50 или 40, или 30, или 20, у каждого своя скорость появления активного человека. И моя задача сделать так, чтобы у вас так как можно быстрее начало расти в глубину. То есть да, первые люди они тестируют, у них им нужно время для проверки продукта, но мы с вами максимальное количество людей введем компанию и потом через время к этим людям вернемся чтобы э, часть из них включить кто-то останется клиентом вот кто может быть даже не останется клиентом но я считаю что большинство там всем из 10 могут оставаться клиентами как довольными клиентами потому что ну, продукт рабочий то есть э, продукт там 9 людям из 10 он заходит не наоборот потому что я знаю компании в которых продукт ну йога то есть 9 клиентов говорят, что не не не, не такой трэш я не буду пользовать. А NSP продукт, который 9 из 10 говорят, да, продукт классный, я буду брать его еще. Итак, пробуем, изучаем, как совместно работать, выбираем методики, да, то есть обязательно это в совместной работе с наставником. Методики, кого мы пригласим, какие соцсети задействуем. Какой ближайший семинар посетим, какие знания нужно приобрести, какие навыки нужно приобрести, и начинаем просто совместно работать. То есть, по сути, основная задача э, – это э, познать компанию на себе, то есть не лукавить. Э, что могут говорить люди? Люди могут говорить все что угодно. Для некоторых людей сетево маркетинг – это постыдное занятие, потому что они в нем не шарят. Э, для некоторых людей сетевой маркетинг это постыдное занятие, потому что они в нем не разбираются. Для некоторых людей то, что вы этим занялись, это будет ого -го, го го я не ожидала от него или от нее, что ну как бы э -э, там в сетевой пошла странно. Почему? Потому что для людей сетевик – это вот образ, ну там приставучий, зануда там или как-то еще, а вы вели себя всегда корректно и достойно, и, и они по вам будут приобретать новый взгляд на сетевой маркетинг. Поэтому не удивляйтесь, если в первое время вам будут отказывать. Через время вы их приведете как клиентов или как партнеров. Просто самое главное, чтобы вести себя адекватно и не пытаться там, вот их заставить э, там, подписать контракт, пользоваться продуктом. То есть надо аккуратненько им дать информацию. Они скажут, плохо или хорошо. Если хорошо, попробуют. Если плохо, то можно будет вернуться аккуратно к ним через время. И не надо пугаться того, что там первое время будут какие-то ну, сложности. Это нормально, есть оно у всех. Самое главное, что мы на начальном этапе получаем профессию. Сколько вы учились для того, чтобы получить свою профессию? Ну, несколько лет. Здесь, ну, плюс-минус то же самое. Только единственное, там, крутой ä, стоматолог зарабатывает, ну, гораздо меньше, чем крутой сетевик. Гораздо меньше. Крутой юрист зарабатывает гораздо меньше, чем крутой сетевик. Там крутой библиотекарь зарабатывает меньше, чем крутой сетевик, что, там, в разы, да. Вот. и люди, которые там торгаш, тоже зарабатывают меньше. Предприниматель зарабатывает меньше, чем крутой сетевик, потому что предприниматель пока вертится, пока деньги в обороте есть, все в порядке. Как только с аренды какие-то косяки, проворовался персонал, тема может просто схлопнуться. В сетевом маркетинге мы защищены от того, что происходит внутри компании. То есть компания занимается полностью инфраструктурой в нашей работе, поставками продукта, доставками продукта, обучением наших клиентов в том числе и так далее. Поэтому, когда мы начинаем работать, надо просто понять, что у нас есть разные виды деятельности, какие же роли мы можем проявить в НСП? Первое это раскрутить себя как нутрициолога, как человека, который проводит в том числе платные консультации, составляет людям программу по здоровью, очищает, помогает людям очистить организм, помогает людям правильно питаться, помогает людям скорректировать какие-то нюансы в своем здоровье, потому что есть интересные мужские, женские продукты и так далее. И э, ведет людей. То есть есть люди, которым это дико интересно. Да? Нам есть такая фраза, в каждой женщине умер врач. То есть та, которая им не стала, в каждой женщине э, есть тяга к этому. Да? То есть, здесь есть возможность корректировать людям питание и восстанавливать э, там, их самочувствие, улучшать здоровье и так далее. И так далее. Дальше. Второе. Можно заниматься чисто построением сети. То есть, приглашать людей, строить команду, приглашать клиентов, которые будут пользоваться и большинство усилий тратить на то, чтобы вкладывать силы в развитие своих людей. Вот. Следующий момент для кого-то это возможность просто ввести подписанных клиентов, работать как блогер пулеметом давать информацию о продукте, который вам понравился, зашел, всех их зарегистрировать и периодически их кормить информацией, чтобы их обороты рос. Да? А потом их отправить на обучение, и кто-то из них может будет как-то проявляться. То есть блогеры тоже, кстати, здесь довольно э, круто зарабатывают. Просто единственное, что э, чуть лучше нужно относиться к своему клиенту, чем э, они привыкли. Потому что очень часто это такое ну, немножко потребительское отношение. Здесь чем лучше мы относимся к своему зарегистрированному клиенту тем на дольше он с нами останется потому что клиент это пассивный доход он начал пользоваться продуктом нужно сделать так чтобы он стал постоянным и тогда мы можем перестать для него плясать как блогер но он продолжает пользоваться продуктами NSP и приносить доход. Потому что любой блогер там, через два-три года приедается всем своим ученикам, ну, одно и то же лицо, одно и то же лицо. То есть надоедает полтора года в среднем живет клиент, а в NSP можно хоть 10 лет пользоваться продуктом, потому что учиться не надо, можно просто его кушать. Да? То есть соответственно подтянуть врачей, те, кто будут с помощью этих продуктов вообще э добавлять их в лечение. И я знаю многих врачей, которые очень круто э добавили э данные продукты и очень довольны именно результатами. Да. Очень разные фразы я слышал, благодарности, э есть обучение для врачей повышения квалификации именно по этим продуктам. Поэтому, если нужно, Эту тему можно тоже вкрутить, если вы отцепляете какой-то регион. В вашем регионе это еще не очень раскручено. Можно запустить в разные регионы через специалистов эту тему. Итак, первое. С чего мы начинаем? Пользуемся, взаимодействуем с наставником, выбираем методику работы. Вот Ничего другого, лишнего, дополнительного и сложного делать не надо. Не надо уговаривать знакомых. Начните двигаться по системе. Все, до встречи. Пока-пока.